Красивым первый день, комната белая. Сколько было мыслей, сколько было тем, и была судьба космонавтом не иначе Дом Игрушек сдачу Все без меня Хранит река След на воде Невидимый Пока Не чуя ног Я за порог Стану большим Красивым Умным, смелым Только вот Слыша! Как человека найти в сердце машины У -у -у. Каждым утром ждал чего-то, убегал босиком Домов. С небом разговор, на кого друзей оставить, Но мир гармы не исправить все без меня. А я быстрее, быстрее дожди стану большим, красивым, умным, смелым только и голос услышаться.